О -о -о -о! Нет! <свес> Это вкусно! Реально? Это какой-то фрукт или овощ? Это шипон. Мне не нравится, что нарисовано на упаковке. Сердец? Ты думаешь, он вот так вот выпадет? Выглядит, как галеты для собак. Ммм, похоже на щебетки. Это похоже на японские, корейские, не знаю, китайские чипсы. Это пастила. Это похоже на сушеные яблоки. -м -м. Если клюкву перемолоть прям совсем, смешать с сахаром, залить вот такие вот М -м -м. штуки. да, кстати, да. да. Очень похоже. Ну, постела. на постелу похоже еще. Белевская по по пастила. На, да, на береговской пастилу. пастилу. Очень вкусно. Вкусно, Чем-то отдает яблокам. Чувствуешь? Ну, в общем-то, вкусно. Угу. Для тех, у кого нет зубов вдвойне. Нет, все-таки чувствуется вкус яблок. Он вот сейчас гладник Интересно, здесь есть саплета, мне кажется, это относится к здоровому питанию, короче. Ты мог бы быть в программе Елены Малышей. Ну да, есть. Кисненькое такое. еще то, то можно сделать как моноколь использовать. Как моноколь? Ну, да. Не надо. Почему? А, не пальцаешься. Да? Нет. Это похоже на раздробленную лунипку. Ммм, как классно. Классно, как будто носки вчера Похоже на картошку. Ну да, похоже. Запах вообще просто омерзительнейший. Какой то мой инкубационный период с заболеванием? Три часа? Может, это что-то сладкое? Просто попробуй, пожалуйста. я ем и все, молча. Нет! А это вкусно, реально. Это похоже на, на начес. Ой. Фу. Только соленое. Соленый. У соленый, чем мне очень не нравится, потому что он пересоленный какой-то. Нет, я не уверен, что это картошка. М -м -м. Это похоже на пармезан. М -м. А? Чувствуешь? Это прикольно. А можно еще? Это прикольно, это похоже на на сыр. Такое ощущение, что он как будто бы немножко гонилой ну как mm. очень мерзко mm. Но... прикольно добавки не хочется А mm. mm. я не откажусь точно восточная хрень потому что только на востоке можно есть такую мерзость мне кажется это что-то чешское почему-то какое похоже на Это яйца, яйца. Может, это драконьи яйца, как из в Гарри Поттере? Перепелиные яички! Какое яичко? Это японское или, или китайская? Яйца. А это вместе с, вот с этой штукой есть? Попробуй и так, и так. Давай ясно тебе. Давай побьемся яйцами. Типа, Пасха. Давай. Блин, ты хочешь сказать, что скорлупу нужно есть? Ну Вдруг ее надо скорлупой кушать? Фу, нет. Как будто жвачка. Знаешь, вот забрали кучу жвачек из-под э, стола в каком-нибудь Макдональдсе, Фу. скатали в один шарик, получился вот такой шарик, который тебе помогает. Mm, не так себе. Вообще никак. Фу, острая. Мне нравится. Горит все. Mm, ты слабая. Безвкусно, но острая и соленая, и, и выглядит неприятно. Вот это я бы не ела никогда. На что то похоже? На какую-то траву? Они безвкусные, но острые. Это метка. Ну, то есть, у них нету ядковожного вкуса. Я жмя. не понимаю ну, эту штуку. Я Не знаю, мне нравится. нравится. У меня даже еще одну съемку. Не, слишком острая. Что это? Это же картошка. Это что? Это селедка. Селедка. Да это видно, что селедка. Селедка – это такой ешь? отстой. Я никогда в жизни не ела селедку, и а? вообще-то не собиралась этого делать. Приятного аппетита. Пахнет пахнет уксусом. Класс, ну это вкусно, да, думаю. Ммм, картофан. Картошка. Да. Человек, который ненавидит рыб. О, боже. М -м. вкусно. Вообще обалденно. Она не такая селедка, как вот... М -м. Она... Какая-то кислая. Вкусно. Она более сладкая, более... Маринованная? Mm. Да. Ну это Россия. А, это Беларусь. А, точно. Ну, в принципе, мне понравилось. Это первое, на самом деле. Еда, которую можно доесть. Есть. С водкой. Главное, чтобы ничего не ползло и не влезало. Оно вот похоже на грибы. Это похоже на вот эти вот. Вообще-то да, да. Шитаку только светлая. Да, так. точно они. Да. Потому что да. они у хрустят. А, это фантастично. Мне кажется, это капуста. Это редька. М на капусту похоже. Да. Что смешное, что кажется, что это какая-нибудь э оболочка э какого-нибудь червя. Ш или да, или какая-то там начинка черепахи. Это спокойно, совершенно моя еда. Ну вообще вкусно, да. Капуста или лапша? Да или сколько ну ладно. Мне кажется, это какая-нибудь китайская капуста. Mm. А, а то, что темного цвета. А это она не до черта я просто. Она не выглядит как капуста. Да, а мне вот что, это вкусно? я не люблю квашеную капусту, мне это не очень. Класс. Круто же хрустит. Вот хрящики живешь. Напоминает что-то морское. Вкусно. Угу. У нас это вызывает плохие эмоции. О, это какой-то десерт. Я знаю, что это, но выглядит она всегда очень забавно. Да? Это мочи! <гас> вот это Бомбисечка, мочи! Я обожаю мочи! Ну, Наконец-то я пою мочи! Вот. Настя, что тебе Берой напоминает? Мозги. Мозги? Угу очень похоже на человеческую часть. Оно похоже на мочку уха. Вот эта штука. По... О, хватит. Б бабушки, баб бабушкины ушки. Такие, описать что-то, что, что у уш... бабушки вот трогаешь, когда вот такое вот. <смех> ну да, это типа можно ну, ладно. Ну закрахмальный на вообще. Mm -hmm. Вкусно. Просто тесто, по большому счету сладкое, с начинкой. Из чего-то непонятно. Чего то не Какая-то кофейная. Ммм, Обожаю. А это вкусно. Да? Вкусненько. Самое невкусное это были яйца, мы, по-моему, в этом сошлись. Яйца отстой полный. Самым мерзким был сыр первый. Самым мерзким была селедка. Сыр. Селедка. Сыр отвратительный, соленый. Я, Госп... а, по-моему, интересный он, вкус по-моему, не, не. не знаю, по-моему, вот самый мерзкий это вот, вот этот сыр, он отвратительный, просто таким, да, да. Мне понравилась больше всех рыб. Да, рыбка это как наша селедка. Селедка вообще самая кривая, я на селедку голосую, короче, даже да? не замочим. Угу. Можно да. даже, кстати, вернуть. Фунчоза, кстати, была. Ну, а-ля фунчоза тоже была ничего. Тоже непонятно, что это, но, очевидно, какая-то речка. Медоза не очень. Медуза, да, ла, хуже всех. Нет, не хуже. Хуже всех, не хуже. Нет. всех было этот Сыр. Яички интересные. Самые интересные ячки. Яички. Яички. Что тебе больше понравилось? Вот эти, что. Я, я не знаю, как это Мочи. называется. Ну, в общем, вот эти ушки. Моти, ну, все такое.